Дом практически в центре станицы. Выход сразу на асфальт. Здесь проходит маршрутка. Школа, садик, все в шаговой доступности. Мы сейчас едем по улице Комсомольская. Одна из центральных улиц станицы Гостогайская. А вот как раз слева сейчас дом. Тот самый, о котором пойдет дальше речь. А мы сейчас повернем направо. Улица Комсомольская пойдет прямо до улицы Новороссийской. Вот магазин. А поворачиваем направо. И по этой улице мы сейчас доедем буквально до школы. Перекресток с улицей Советская. Поворачивая налево, мы едем по дороге в центр. По улице Советская ходит одна маршрутка, по улице Комсомольской, где расположен дом, ходит вторая маршрутка. Таким образом, мимо дома практически проходят две маршрутки. Вот сейчас слева школа. Детский садик буквально на улице Комсомольской находится э, чуть дальше дома. Рад приветствовать вас на нашем канале. У нас обзор дома. Мы продолжаем тему лакомных участков. В частности, этот дом находится практически в центре станицы. А рядом школа, рядом садик, несколько продуктовых магазинов. Выход из дома прямо на асфальт. Поэтому... Прямо перед домом проходит маршрутка номер 132, она идет в Анапу, то есть останавливается она практически возле дома. Материал стен газобетонный блок, отделка дома декоративная штукатурка плюс кирпич, участок 8 соток. Вы, наверное, обратили внимание, что это наш проект 108 квадратных метров, но он видоизменен. А вот здесь вот по проекту должно быть просто остекление. Обратите внимание, что здесь сделаны ступеньки. Мы решили немного изменить проект для того, чтобы вот здесь сделать спуск. В сад. Напомню, что участок 8 соток, то есть здесь вполне можно разместить неплохой огород, сад, мангальную зону. У нас есть ролики о том, как правильно организовать свой участок. Вы можете их посмотреть по списку ниже. Сейчас идет монтаж кровли. У дома 108 квадратных метров кровля имеет большое количество скатов. Это ее делает очень красивой. Дом имеет три спальни, санузел, кладовку, где расположено в том числе отопительное оборудование и Котел водонагревательный, остекление во французском стиле, остекление в пол и очень большая кухня-гостиная. В 45 квадратных метров кухня-гостиная вместе с зоной готовки. С этой стороны дома выведены провода. Это провода для телевизоров. Сразу выведены по количеству, где будут установлены розетки для подключения телевизоров. Сюда останется только поставить тарелку спутникового телевидения ну или обычную тарелку, которая ловит 20 каналов это уже на ваш выбор в настоящий момент в доме сейчас э, залита стяжка, уложен теплый пол проведены все электрические коммуникации водяные коммуникации, отопительные естественно все коммуникации, все подготовлено под чистовую отделку срок сдачи этого дома буквально через два месяца друзья, я не случайно Говорю, что дом находится практически в центре станицы. Я сейчас размещу карту, и вы увидите, где этот дом действительно находится. Его расположение очень-очень интересно. Оно интересно и с точки зрения семей с детьми, у которых... которым нужен садик или школа. И этот дом также интересен будет, я думаю поколению более старшему, которому важно наличие транспорта не то что в шаговой доступности, а буквально у ваших ворот. Кстати говоря, забор по фасаду будет сделан из так называемого евроштакетника. Вы его видели в наших роликах, например, микрорайона северный, например. Я рассказывал очень... Подробно про то, что это такое. Вы можете найти этот ролик, пересмотреть и увидеть, как будет сделан забор. Пока что его нет, пока не закончены общестроительные работы. Вот такой вот интересный проект мы представили вашему вниманию. Точнее, он интересен и сам проект, и интересное его место расположения, и срок сдачи. Буквально скоро он будет достроен, мы сделаем его полный обзор. А пока что мы вашему вниманию представляем так называемый тизер. То есть небольшой ролик, который позволяет вам... Увидеть дом не просто в стадии строительства, а задуматься о том, что может быть именно вам этот дом нужен будет в качестве постоянного места проживания. Здесь станица Гастагаевская, Анапского района, на расстоянии каких-то 15 километров от Черного моря. Позвонив по телефону 918-205-0207, вы можете узнать цену этого дома, спросив у наших менеджеров. Вы можете также написать нам на почту точка ру, Ну, или воспользоваться калькулятором, или онлайн-чатом на нашем сайте точка ру. Михаил, компания «Анапа Инвестстрой», мы строим дома мечты на Черноморском побережье. Звоните, пишите. Лайкайте под этот ролик, дизлайкайте, если он вам не понравился. Пишите комментарии, делитесь в социальных сетях. Не переключайтесь, у нас скоро обзор дома, также на лакомном участке, который находится прямо в центре станицы.